Эй, любители психотерапии, вы старая душа. Старая душа зрелая, мудрая, и как следует из названия, люди часто думают, что есть старая душа, пойманная в ловушку внутри их тела. Ну, не буквально, но вы понимаете, что я имею в виду. Если вы старая душа, людям, возможно, было трудно понять вас, и в свою очередь может подумать, что ты немного странный. Но, может быть, ты просто мудр не по годам. Хорошо, если вы относитесь к этим шести знакам, тогда вы можете быть просто старой душой, запертой в молодом теле. Ну, вроде того. Во-первых, вы чувствуете себя аутсайдером. Часто ли вы чувствуете себя аутсайдером? Старым душам может быть трудно в юности заводить друзей со своими сверстниками из-за их зрелости. Вы можете обнаружить, что вместо этого ладите с пожилыми людьми и ведите с ними более глубокие беседы. В зеленой статье «Для разума и тела» интуитивный консультант Рэнди Мирзон объясняет, что если ты старая душа и все еще хронологически молоды, может потребоваться некоторое время, чтобы найти свое племя. Мирзон продолжал говорить, что они могут чувствовать себя посторонними, и они могут поначалу чувствовать, что они одиноки в этом. Так что же такое племя? Племя — это группа друзей, с которым вы чувствуете себя по-настоящему как дома. Вы понимаете друг друга и часто имеют схожие увлечения, увлечения и интересы. Самое главное — ваши разговоры и связи, они глубже и более стимулирующие, чем другие ваши друзья. Они — твое племя. Во-вторых, тебе нравится проводить время в одиночестве. Предпочитаете ли вы проводить больше времени в одиночестве, чем с другими? Это также может быть признаком того, что вы старая душа. Некоторые старые души очень чувствительны и чутки по отношению к другим. Так что иногда, взаимодействуя с большой группой людей, какое-то время это может быть эмоционально истощающим. Старые души часто могут проводить много времени, наблюдая за другими и размышлял, прежде чем немедленно ответить. Так что они не против провести немного больше времени в своей голове. Провести некоторое время в одиночестве, чтобы зарядиться энергией, поразмыслить, поразмыслить. И мечтать наяву может быть нормально для старой души. В-третьих, тебя не интересуют материальные вещи. Вы шапоголик? У вас обязательно должен быть самый последний телефон, как только это выйдет наружу. Многие люди любят походы по магазинам и наслаждаться тем, что их любимые вещи находятся рядом. Но большинство старых душ не особенно заинтересованы в материальных вещах. Они больше заботятся о других вещах или, ну, их вообще ничего не волнует. Они предпочитают узнавать что-то новое, расширяя свои знания и улучшая свои отношения. Номер четыре. Ты даешь отличные советы. Вам когда-нибудь говорили, что вы даете отличные советы? Люди говорят, что ты мудр не по годам? Это еще один признак того, что вы старая душа. Есть один в твоей группе друзей с творческими решениями, предложениями, и вы часто придумываете замечательные способы помочь другим. Отчасти это также связано с тем, насколько наблюдателен и ты отличный слушатель. Номер пять. Твои намерения сильны. Старые души делают большую часть своего выбора со своими намерениями на переднем крае их разума. Когда они садятся за создание проекта, они держат в уме конечную цель. Когда они реагируют на других, они думают прежде, чем реагировать. Это также потому, что они очень наблюдательны. Они также не любят тратить слишком много времени впустую. За большинством их решений стоят серьезные намерения. Таким образом, они часто могут быть продуктивными, то есть, если таково их намерение. И в шестых, вы цените глубокие связи. Вы бы предпочли иметь несколько близких друзей или много знакомых? Старые души ценят глубокие связи, так что вместо многих знакомых, вместо этого у них, скорее всего, будет несколько близких друзей. Они все еще могут быть людьми и люблю знакомиться с новыми людьми, но они ценят близкие отношения из-за простого знакомства с большим количеством людей. Поскольку молодым старым душам может быть труднее заводить друзей с людьми примерно их возраста, у них может быть несколько друзей, с которыми они все равно со временем образуют глубокую связь. Старые души тоже могут быть немного философскими, поэтому они хотят установить более тесные отношения, чтобы вместо этого они могли вести эти глубокие беседы из более случайных встреч с новыми друзьями или знакомыми. Так ты думаешь, что ты старая душа? Не стесняйтесь, дайте нам знать в комментариях ниже. Если вам понравилось это видео, не забудьте нажать кнопку ⁇ Мне нравится ⁇ и поделитесь им с любимым человеком или близким другом. И нажмите значок колокольчика уведомления для получения большего количества контента подобного этому. Как всегда, спасибо, что посмотрели. Увидимся в следующий раз. Супер спасибо!